В последнее время популярной стала тема, наконец-то, мировой системы. И все чаще и чаще различного рода эксперты задаются вопросом, кто же правит миром. Ну, не хотелось бы проявлять какого-то тщеславия. Я воздерживаюсь. Ну а какое тщеславие? Ну, скажем, потому что я вам интересен. Я, вы знаете, думал об этом. Я и считаю себя москвичом азербайджанского происхождения. На первый взгляд он объяснил это очень логично. И вот, чтобы капитализм не имел никаких проблем возникает наднациональная мировая элита, которая и правит, то есть капитализм создает мировую элиту, а страны-то поделены под контролем национальной элиты, то есть каждая страна и правит своя национальная элитой. С вами могут разговаривать только люди совершенно исключительные, которые способны вообще вас понимать, и ваш юмор, и то, что вы говорите. И для этого нужны совершенно особые таланты. Есть люди как индивидуумы, а есть люди как часть некоего человеческого поля, человеческого пространства. Это человеческое пространство, оно естественно меняется, и меняется не к лучшему. А этот язык принес ему, человеку, Адам, который получил этот язык от своего Творца. Потому что есть люди как индивидуумы, а есть люди как часть э, некоего человеческого поля, человеческого пространства. Это человеческое пространство, оно, естественно, меняется. И меняется не к лучшему. Какой грех вы никогда не простите? Предательство. Что скажете? Появившись перед Аллахом, скажу, Господи, я вернулся. Это был Гидар Джималь. Спасибо большое.